Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Сегодня я буду устанавливать датчики слепых зон на Kia Sorento. Комплекты для установки бывают двух вариантов. Один из вариантов – это прямо в зеркала. А второй вариант – на пластиковые треугольники, которые на стекле в качестве обшивки, устанавливаются LED-индикаторы. Сами датчики достаточно популярны, и установить их относительно несложно. Примерно так же, как и датчики парковки. Давайте посмотрим. Сегодня я буду устанавливать комплект, который предусматривает установку зеркала, у которого индикация обгона в слепой зоне, вот в этом углу. Но бывают комплекты, у которых устанавливается э, вот сюда индикатор. Комплект для установки включает два зеркала. Зеркала нужно подбирать именно по вашему автомобилю. Вот те самые датчики, про которые я говорил. То есть, они отмечены в углу зеркала. Ну и комплект проводов, инструкция по установке, модуль, ну и сенсоры. Вот сами LED-индикаторы, которые на зеркало крепятся с обратной стороны. Давайте начнем, посмотрим. Датчики мы будем устанавливать в бампер. То есть бампер у нас заканчивается на крыле. Здесь между бампером и крылом есть зазор. То есть надо посмотреть, куда его вставить. Скорее всего, он будет где-то вот в этом районе, на расстоянии не менее 50 сантиметров от земли. И так, чтобы он у нас видел, угол был зрения именно в слепую зону. Слепая зона – это в зеркале, когда машина уже ушла из обзора в зеркале, но не появилась в периферическом зрении глаза. Датчик будет наблюдать за движением и появлением предметов именно в этой слепой зоне. Для того, чтобы нам это сделать, нужно снять фонарь. Будем пробовать снимать. Так, Снимается в этом автомобиле, он снимается изнутри так здесь у нас два две гайки на 10 ну и далее фонарь должен держаться на клипсах клипсы вытаскиваются ладошками Немного раскачав фонарь, нужно дернуть, То есть, здесь вот такие вот клипсы. Они достаточно плотно держатся, но вытаскиваются. Так, фонарь пока отложим в сторону. Затем заглядываем вот в эту щель и смотрим, где у нас есть промежуток. Так, чтобы здесь э, всверлиться бампер и поднять сюда провод. Итак, в инструкции указано, что... Датчик должен находиться в этой зоне. Четких указаний никаких нет. Наклон должен быть от 10 до 40 градусов. То есть, как бы вот на этой поверхности все равно где. Зная, как работает данный датчик, я могу сказать, что нужно установить его на высоте не менее 50 сантиметров. Ну, вот так как у нас внедорожник, то, в принципе, вот мы 60, даже 65, наверное, сантиметров можем установить ну вот, маркером отметим, где какая у нас высота так, шестьдесят так, вот она у нас точка с той стороны у нас свободное пространство достаточно большое ну и посмотрим так, сколько у нас, скажем, чтобы нам одинаково сделать на обоих, возьмем вот от этого вот угла и до этой точки. Ну, скажем, 50 сделаем. Так, 50 у нас вот здесь. Итого 65 на 50. Так, получается... Вот точка пересечения. Вот сюда мы будем сверлиться и ставить датчик. На той стороне сделаем то же самое. Так, отмеряем. От угла 50. Чуть-чуть не получилось. 50. Так. И здесь 65. Еще раз проверяем так 50 на 65 вот она наша точка ну и засверливаемся вот мы отмечали точку сюда и сверливаемся е отверстие с той стороны делаем то же самое. Теперь берем датчик и на датчике есть отметка вверх. Вот этим верхом обязательно нужно установить вверх как и написано. Вставляем. Так, ну в данный момент большого значения не имеет, потому что к нему надо будет еще разъем подцепить с проводом и протащить по салону. Вот так красиво получается. Точно так же устанавливаем второй датчик. Смотрим отметочку вверх и просовываем внутрь. Теперь нужно взять из комплекта вот эти провода и посмотреть РСЛ это левый, РСР это правый, то есть провести к правому и к левому соответствующе. Итак, вот у нас разъемы вышли, левый, правый. Так это у нас правый датчик, подключаем правый. Ага, немножко не так, здесь у нас есть. Под бампером есть э, ну крепление. Нужно провести за ними, чтобы э, не выпадал провод у нас. Подключаем правый датчик, протаскиваем его за креплениями бампера, чтобы он у нас не выпадал и не болтался. Вот так. Второй и соединяем. И здесь нужно будет ограничить по выпадание, то есть прикрепить его пластиковыми хомутами там за э, опоры, закрепления, короче, как-то так. И RCL это левый на, на левую сторону, и водительскую. Так протаскиваем и вот он у нас сюда попадает. Датчик соединяем его здесь. Так, ну и естественно тоже закрепляем его потом хомутами. Так, у нас получается вот этот разъем идет на модуль коннекторе, прицепляем задний, соединяем с задним. Так. Протягиваем провод туда, все, что излишки, нужно будет собрать и захомутать. Так, ну и это протаскиваем в салон. Так, разъем вытаскиваем под крылом сюда и направляем его в салон через резиновое уплотнение. Вообще, хорошо бы пропустить сквозь уплотнение, то есть сквозь резинку, но здесь достаточно большой разъем, он не пролезет. Я попытаюсь. Если пролезет, замечательно. Если не пролезет, то в принципе здесь резать там, и так далее нет смысла, потому что будет вода попадать через фару, в салон. Ну, то есть как-то нужно будет аккуратненько загерметизировать потом. Ну, вот у меня получилось протащить провод. То есть как бы теперь он будет выглядеть похожим на заводской. Восстанавливаем все как было. А было замотано изолентами. Так, и с этой стороны тоже. Так, ну и закинем в салон сразу. С той стороны потом разберемся. Так просто удобнее изолировать вот и закрываем все фонарь можно ставить на место провод у нас получается вот он с этой стороны вышел так ну и теперь оставшиеся провода нам нужно протянуть по салону и сделать необходимые подключения. Вот здесь есть надписи, то есть не обязательно заглядывать в схему. Это правый поворотник, это левый поворотник, это задний ход. То есть все это подключается на фонарях. В общем, что мы получаем в результате? Вот этот кабель нужно сейчас положить под обшивками протянуть до э, по всему автомобилю от водительского сиденья левой кик панели до хвоста туда куда мы сейчас вытащили провод вот так Вот наш разъем. Так, соединяем сенсоры. Угу, очень здорово, все отломилось сразу. Так, ну, стопор отвалился. Качество, конечно, веселое. Но тогда законтрим его изолентой, чтобы не развалился на разъем сразу соединяем модуль затем мы его спрячем под обшивочкой как положено так и нужно подключить вот эти провода теперь разберемся куда их подключать включаем зажигание поворотник, цепляем контрольку на массу и проверяем провода, идущие на фонарь, то есть мы сейчас включили поворотник, он работает, и прокалываю провод, вот он, сразу с первого раза, серый провод, к нему надо подключить левый поворотник. А остальные два провода, они длинные. Ну, в этой машине это хорошо, потому что их нужно будет тащить в другое место. Задний ход здесь на крышке багажника, фонарь. А правый поворотник на той стороне. То есть как бы нам нужно будет сейчас под обшивкой протащить вот так. И на задний ход у нас, по-моему, белый провод. Реверс-лайт. Да, его нужно будет протянуть на вот эту вот косичку найти здесь задний ход, а желтый провод на этот фонарь. И точно таким же образом найти правый поворотник и подключить к нему. Так, ну и затем соберем. Так, открываем. тоннели так. Ну, на каждой машине это все делается по своему поэтому сильно приглядываться не обязательно у вас будет свой вариант вот у меня получается так Ну и когда мы проведем вперед, здесь останется только подключить на питание, как у нас написано здесь Acc да нет Power Ignition. Acc да правильно. То есть как бы вот это нужно будет посадить либо на зажигание, либо на аксессуары. Ну и э, останется совсем ерунда подключить датчики э, индикаторы точнее на зеркалах вот но тут-то вот как раз led left led right и это э, если вдруг есть передние сенсоры то на передние сенсоры вот а сюда по моему нужно пищалочку подключить для того чтобы она нам сообщала когда э, занята полоса ну предупреждал так все это конечно здорово и на словах легко ну давайте теперь рассмотрим что у нас получится с зеркалами так это пока оставим в сторону возьмем зеркала итак вот наш датчик точнее индикатор так освобождаем выводим. так что у нас там какой он неважно не написали но тем не менее он один из теперь как вы успели заметить, здесь есть разъем и здесь есть контакты. То есть почему здесь есть контакты? Потому что с разъемом у нас может не пролезть. То есть у нас вот это цепляется как раз-таки к разъему, который на кабеле. А вот это цепляется... На зеркало и нужно будет их соединить. Ну, сейчас покажу. Вот это зеркало, индикатор садится вот сюда, прилепляется на двухсторонний скотч. И провод окажется за зеркалом. Ну, как бы я не то зеркало взял, но тем не менее, то есть, если зеркало, то есть индикатор будет за зеркалом. Провод нужно будет протащить через тоннель, который здесь идет, штатный. Здесь идет обогрев зеркала. Здесь тоже. То есть обогрев мы зацепим, как он и был. А вот э, этот провод нужно будет протащить по штатным же каналам. Я видел, как люди вытаскивают его наружу, протаскивают вот здесь. Но при этом, когда зеркала складываются, раскладываются. Ну, во-первых, колхоз получается совсем. Во-вторых, когда складываются-раскладываются на морозе, эти провода лопнут и сломаются очень быстро. На некоторых машинах зеркала снимаются очень легко. То есть снимаем вот этот вот кожух треугольный, откручиваем три болта и зеркало наше. Но нам нужно будет протащить еще провода в салон и здесь болты находятся под обшивкой то есть два болта мы открутим а третий под обшивкой то есть нам придется все вот это разбирать обе двери разбираются примерно одинаково поэтому нет смысла показывать все полностью я покажу только одну дверь На каждом автомобиле двери разбираются по-разному, поэтому как бы принцип покажу, а уже догадывайтесь по ситуации сами. Теперь с этими зеркалами перейдем к разборке. Ну что, приступим к разборке. Нам нужно снять вот это зеркало. Снимается оно как обычно. Немного напряг. И нужно его отсоединить. Так, у меня чуть-чуть не видно. Так, вот у нас обогрев зеркала, который будет и на том зеркале тоже. И вот теперь смотрите, чтобы нам протащить провода правильно, вон они проходят вот там, то есть в глубине вот там видно провода идут. И они проходят через мотор, выходят вот сюда и проходят на шлейф. То есть нам, чтобы сейчас это все сделать, нужно полностью разобрать зеркало. Так, разбирается он пластиковым инструментом, так и помогаем немного отверткой, разобралась, собралась. Она разбирается и тут же собирается обратно. Ну, попробуем еще раз. Кто-то глянет. После того, как сняли крышку, то есть полностью разбирать все, вытаскивать не обязательно, после того, как снимается крышка, виден проход, то есть вот он канал и можно уже протянуть провода. Но я думаю, вот это все равно нужно открывать. Поддеваем крышечку и вот вторая сторона, то есть как бы у нас освободился весь пролет видно насквозь. И вот теперь можно протащить LED-индикатор. Так, вот это зеркало для этой стороны подходит идеально. Так, сюда нужно будет установить... LED-индикатор. Здесь двухсторонний скотч уже есть установленный изготовителем. Надо только с него содрать пленку. И приклеиваю LED-индикатор. Так, вот так. Вот. Теперь при свечении с той стороны здесь эта эмблемка будет засвечиваться. Теперь соединяем обогрев. Немного неудобно на камеру это все делать, как бы когда это все вживую, вам будет проще. У меня тут получается на вытянутую руку. Немного неудобно. Так, обогрев соединен и вытягиваем туда провода от LED-индикатора. Так. В принципе, зеркало можно посадить на место сразу. Защелкнуть его. Все. Зеркало стоит. На нем есть теперь индикатор. Так, и остальные провода протащим, чтобы они у нас попали в салон. Так, по штатной. По штатным каналам. Бывает немного уже это отверстие, но это достаточно широкое. И вот с этой стороны я уже вижу провода. Они тут немножко не хотят вылазить, надо им помочь. Вот раз. И вон он два. Два. Так, вот прокаскиваем их сюда, вот они улеглись, и получается теперь при складывании и раскладывании они будут идти в заводском тоннеле, то есть как бы провода не перекусит, не переломит, все будет хорошо. И теперь нужно протолкать их сюда. Так, снимаем. Резиновый кожух для того, чтобы добраться до тоннеля. Аккуратненько стаскиваем. Вот так. И вот он. То есть, теперь то же самое. Так, я немного, наверное, скручу. Чтоб они вместе шли. Так, и проталкиваем в этот тоннель так плохо видно вот он вот он так ну и все теперь чтобы у нас вылезло наружу нужно здесь также освободить проход здесь у нас все заклеено но вот есть так, сейчас сейчас вот он вот он вот он Так. опять же эти два провода заталкиваем в отверстие можно помочь отверточкой так готово теперь Крышечки ставим на свои места. Защелкиваем. Все ровненько. Эту крышечку устанавливаем. Тоже на свое место. И защелкиваем. Все собрали так, как надо. Перед тем, как закрывать зеркало, не забудьте собрать болты на место потому что потом это будет уже сделать невозможно со вторым зеркалом делаем то же самое Зеркала на место устанавливаем в обратном порядке единственное что добавилось это провода протаскиваем сначала их потом разъем затем зеркало сажаем посадочное место так защелкиваем ну и закручиваем теперь штатный разъем вставляем в свой родной Возвращаем на свое место. И вот эти провода теперь нам нужно будет протащить сюда, и вот здесь, и потом в салон. Обязательно по штатным местам, потому что если вы пройдете через динамик, динамик потом, а провода будет хрипеть. И вы не будете знать, что делать. Так. Доводим до выхода. Проверяем. У нас, значит, здесь уже не хватает. То есть сюда надо будет наращивать провод. Точно так же поступаем с этим зеркалом. Протаскиваем провод, заводим разъем, ну и защелкиваем. Ну и прикручиваем болты. Точно так же соединяем разъем и эти провода проводим по штатным позициям, чтобы они у нас нигде не цеплялись. Ну и здесь то же самое, нам не хватает немного. С этой стороны мы можем нарастить провод именно вот этим же проводом родным который идет с разъемом так левый LED вот мы его сюда и присобачим вот и его можно провести уже сюда он уже как раз у нас красивый все будет четенько и соединим с этим проводом хорошо покопавшись в комплекте я увидел удлинитель оказывается есть еще Дополнительный провод, который как раз написано Правый LED Правый LED То есть получается вот этот провод мы будем удлинять Именно вот этим проводом Который соединим с удлинителем И который соединим С кабелем То есть у нас получится вот так И вот это пойдет туда На кабель То есть все есть Значит здесь тоже будет Красивый провод Проходить в эту сторону между дверями так пропускать нужно вот здесь есть технологические отверстия специальные для того чтобы проводить дополнительные какие-то провода вот потому что здесь идет разъем в разъем засунуть ну очень тяжело А отсюда пожалуйста то есть можно проковырять отверстие вытащить провод сюда и протащить его через канал в двери и ничего не ничему мешать не будет Давайте попробуем. Я это уже делал в других видео, можете посмотреть по ссылкам, прогулявшись по моему каналу. Для того, чтобы протащить провода в дверь, обычно нужно снять все пластиковые накладки. Изнутри есть тоже технологическое отверстие, как и снаружи, закрыто тоже резиночкой, но в принципе оно нам уже не понадобится, то есть протащим без него. Можно попробовать протащить даже без дополнительных устройств. То есть вытянем провод сейчас и попробуем протащить его напрямую. Ну, если не получится, будем применять какие-то дополнительные меры, протяжки и так далее. Но нет, вот он. Вот он, провод уже здесь. Вот. И теперь вытягиваем его сюда. Ну, берем заглушечку, которая у нас была резиновая. Прорезаем ее. Так, и протянем в нее. Протянем или просунем. Ну, в общем, что-то сделаем. Так. Вот. Ах ты. Но иногда это не очень легко, иногда легче. Так, ну, результат есть, самое главное. Так, и теперь эту резинку устанавливаем на свое место. Затем нужно протащить ее сюда. чтобы сюда протащить вот надо освободить резиночку здесь и здесь так теперь вот здесь нам понадобится дополнительное отверстие для того чтобы протащить туда провод После этого протягиваем провод сюда, здесь также прорезаем отверстие, и вот он у нас дома. Так, закрываем все. что открывали так излишки обрезаем наверно оставляем только то что нужно ну и соединяем соответствующий по цветам красный с красным черный с черным После этого нужно красиво проложить вот этот провод на сторону водителя для подключения к общему кабелю. Так, это можно сделать под ковриком, под коверно, То есть взять, отогнуть немножко, уложить и на ту сторону перекинуть. Там провода достаточно, то есть как бы все это спрячется, уложится. Здесь, вытащив провод, вытягиваем его до конца, чтобы там не было складок. Ну и также укладываем под ковер. В общем, играем под коверные игры. Ну и здесь он будет подключен на свое место. Right LED. Аналогичным образом проводим провод сюда. Ну и как бы посмотрим, что получилось. Так, теперь после подключения всех датчиков и индикаторов надо подключить свисток который будет оповещать о том что у нас препятствие есть прилепить его можно куда угодно я вот думаю его внутрь в панель здесь вот есть площадочка где предохранители туда я его и прилеплю как-то вот так вот так и он оттуда будет нам пищать так и разъем цепляем разъем в разъем как положено все остается подключить зажигание проверить работоспособность и собрать так зажигание на любой провод можно здесь не так много потребляет поэтому куда угодно можно цеплять вот например есть вот здесь разъем и на нем силовые провода вот посмотреть можно какой из них так, ну вот сейчас нет питания. Включаю зажигание. Ага, контакт потерялся. Вот есть. Выключаю зажигание. Еще раз. Включаю аксессуары. Включаю зажигание. Да, это провод зажигания. Вот на него и можно зацепить провод. Ну и давайте посмотрим, что же мы получили в результате. При включении зажигания у нас активируются датчики. Я стою на парковке, слева от меня никого нет, поэтому датчик молчит. Справа от меня автомобиль, и он его видит. При этом, если я захочу повернуть налево, то все спокойно. А если я хочу повернуть направо, то происходит сигнал, и на зеркале начинает моргать датчик. То есть, вот чего мы и... В принципе хотели все работает если вам понравилось видео ставьте лайк увидимся в ближайшем будущем я подготовлю что-нибудь интересное